Вообще больше всего из серии Lumines люблю сыворотку и ночной крем, потому что ночной крем замечательно работает на питании и восстановление кожи. Так же, как вот мне нравится крем, потому что вы спите, он работает и восстанавливает вас. Точно так же и ночной крем Lumines, вы спите, а он восстанавливает вашу кожу. Посмотрите.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 если речь идет о приобретении более светлого оттенка кожи и обеспечении вот этого сияющего вида кожи, то мы пользуемся и гелем FSB и обязательно ночной вот этот восстанавливающий питательный комплекс. И было несколько случаев, когда партнеры на скайп-линии обращались с проблемой, что у них при использовании очищающего средства были определенные